Сорт острова перца 7 под SR Gigantic Yellow. 7 под Конго гигантский желтый. Это очень крупные плоды, ребята, посмотрите, какие плоды у него крупные. Сейчас я возьму руку, покажу. Смотрите размер, размер плодов. Плоды точно что гигантские. Вот такие вот плоды в ладони. Это сорт. Многолетний. Относится к виду капсикум чинэнс. Высота куста может достигать до 1 метра высоту. Если будете выращивать у себя на подоконнике, высота будет где-то в пределах 70 сантиметров. Срок созревания у такого перца от 100 до 120 дней. Острота от 800 тысяч до 1 миллиона сковелей. Это очень и очень острый перец. Созревает он от зеленого цвета. Потом становится вот такой вот, смотрите, по краям оранжевый и постепенно постепенно опускается вниз размеры смотрите какие это просто гигантские плоды он очень толстостенный очень сочный у этого перца фруктовый сладкий вкус вот такие вот перчики сейчас вам покажу в руках сейчас сорву вот смотрите размер плода очень-очень большие. Это чуть поменьше один. Тут есть гораздо больше по размеру. Сейчас я сниму покажу. Так. Вот, смотрите, ребята, какие плоды. Он очень и очень острый. Его можно выращивать дома. Я говорил, что это сорт многолетний. С очень крупными плодами. Очень, очень сочный. Смотрите, какой на ребристый весь. Так что можете выращивать такой сорт у себя либо на подоконнике, и можете на грядке. Ребята, советую. Очень крупные и очень сочные плоды. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.